Пока бы хотелось более подробно остановиться на методе Дельфи. Этот метод, в отличие от прочих методов экспертного прогнозирования, достаточно формализован. И был придуман в 60-е годы с целью анализа прогнозирования событий, отстоящих во времени и не требующих достаточно точного попадания. В чем суть данного метода? Собирается группа экспертов по некой теме. Экспертам задается вопрос, например, к какому году 50% автомобилей будут ездить на альтернативном топливе по отношению к углеводородам. Эксперты высказывают свои оценки без обсуждения и фактически анонимно. Далее оценки экспертов обрабатываются и экспертам уже возвращается результат их опроса. Некий интервал, куда попали эти оценки. Изучив данный интервал и оценки коллег, опять же, без какого-либо обсуждения, эксперты либо меняют свою точку зрения, либо оставляют ее такой же и, опять же, возвращают оценки. Оценки обрабатываются, и так может повторяться до... Фактически бесконечности, но как показывает практика примерно третьей итерации, 80% оценок экспертов попадают в допустимый интервал. В частности, данный метод прогнозирования используется в Японии для построения прогноза развития и открытия новых технологий. Точность данного прогноза, последнего прогноза, составила 75%, что является достаточно хорошим показателем для экспертных прогнозов. Если говорить про взвешивание экспертов, это как раз коллективная работа с обработкой мнений экспертов, с аналитической обработкой, то каждому эксперту мы можем присвоить вес. Для того, чтобы нивелировать их оценки. В частности, оценки могут быть связаны либо вес эксперта, больше или меньше, с точностью попадания в его прошлый прогноз, с опытом, а также с самооценкой. Доказана взаимосвязь между самооценкой экспертов в той или иной области и его знанием и навыков и точностью попадания в прогноз. Соответственно, те экспертные мнения, которые будут иметь больше вес, попадают, имеют, бо... имеют большее значение, соответственно, итоговая оценка смещается именно к ним. Как это выглядит? Давайте попробуем зарисовать. К примеру, мы прогнозируем цены на бензин через... Полгода. Вопрос достаточно актуальный для всех автолюбителей. Эксперт 1, 2, 3, 4. Вес эксперта. В данном случае мы можем опросить экспертов самим оценить навыки и знания именно в этом вопросе. К примеру, 4 эксперта у нас ответило как 2, 4, 5, 1. И, соответственно, мы попросим дать оценки стоимости бензина А-92 через полгода. К примеру, первый эксперт ответит 23 рубля, второй ответит 22,5, третий 25 рублей, и четвертый эксперт ответит как 21,5. Если вы посчитаете среднее значение экспертов и в то же время взвешенное, которое будет рассчитываться как 2 умноженное на 23, 4 умноженное на 22 и 5, 5 умноженное на 25 и 1 умноженное на 21 и 5, вам необходимо будет найти сумму, и сумму произведения этого столбца вам необходимо разделить на сумму весов экспертов. Обратите внимание, что оценка средняя и оценка с учетом весов отличается. В частности, не так давно мы прогнозировали именно цены на бензин. Подобным образом и точность попадания составила... Всего лишь 20 копеек мы ушли в большую сторону. Давайте двигаться дальше. Если, одним из интересных методов экспертного прогноза является метод сдерживающих движущих сил. В чем суть данного метода? Мы просим экспертов высказаться по тому или иному вопросу. Например, на ваш взгляд, Каков будет объем продаж компании в 2007 году? Эксперты оцениваются и их оценки наносятся на график. После того, как все эксперты высказались, желательно без обсуждения, чтобы не было давления на, со стороны более авторитетных экспертов. В частности, нету вот, подобной взаимосвязи, что а, наиболее опытные высказывают и наиболее э, правильные оценки. В данном случае мы постараемся избежать обсуждения, дабы не было этого давления. И оценки мы делим, наносим линию, э, медиану, которая с точки зрения вероятности делит оценки пополам. То есть и сверху линии, и снизу линии мы получаем одинаковое количество оценок. Медиана и считается, собственно говоря, нашим прогнозом, на котором будем опираться. Но на этом обработка не заканчивается, потому что экспертов просят высказать, в зависимости от их оценки, назвать либо двигающие силы, то есть, что может позволить компании увеличить объем продаж, добиться лучших результатов, и с другой стороны, а что будет сдерживать рост объема продаж компании. Помимо прогнозов, в данном случае мы получаем с вами и определенный план действий, который, с одной стороны, позволяет выявить, какие факторы нам необходимо усилить в работе компании, а с другой стороны позволяет выявить те негативные факторы, которые требуется минимизировать. То есть помимо прогнозов получаем и план действий. Одним из хороших методов является экспертного определения является описание сценариев либо сценарное планирование. В данном случае размышления по сценариям приводят к углубленному пониманию темы и ее ситуации. В частности, просто поразмышляв, а как может развиваться событие, вы выявляете те или иные возможности, а также и угрозы. Вы вскрываете в процессе рассуждений нюансы взаимоотношения вашей компании и внешней среды. Выявляете возможное направление своих действий. В частности, при сценарном планировании сами сотрудники лучше оценивают свою работу и одним из вариантов может быть постановка задачи отдельным специалистам отдела продаж и руководителям построить сценарий, а как будет развиваться объем продаж, как будет развиваться ситуация на рынке в течение полугода либо года. И в дальнейшем уже руководитель, изучая рассуждения сотрудников, сможет построить свой сценарий, опираясь на мнение экспертов. Процесс сценарного планирования также может быть формализован, и на слайде вы видите один из вариантов развития данного процесса. В частности, чтобы построить грамотно сценарий, необходимо в первую очередь определиться с целью. В противном случае сам сценарий может получиться расплывчатым, неконкретным и не позволит оценить внешнюю среду и поведение компании в ней.